привет друзья вот хочу показать вот такой вот а в очередной раз хендай uh, uh, это шуруповерт в, в мягком кейсе вот он такой вот такого я так понял в россии как бы нету сейчас я открою вам покажу вот, вот такой вот и так он уложен в кейс вот сам шуруповерт зарядное устройство и дополнительный аккумулятор и ручка плюс есть еще на шуруповерт одевается силовая это ударный шуруповерт вот. 45 ньютона метров у него сила вот на липучку он здесь вот так закреплен вот такой вот он. Вот так вот он выглядит, вот достаточно он такой массивный, вот железный здесь патрон, вот фирмы Джейкобс, uh, это ну такие знаменитые патроны, достаточно известные во всем мире, вот крючок есть на пояс, вот такой вот, вот так вот снимается аккумулятор, вот на таких вот салазках вот так вот он ну как у обычных всех шуруповертов так защелкивается вот а, есть фонарик ну подсветочка такая у этого шуруповерта вот он весь такой обклеен логотипами а, прорезиненный вот а, люфта нету вот есть люфт для но ну он ударный и вот для удара а так такого люфта нету вот. то есть даже его рукой не как бы не дернуть ну, двухрежимный Жи, режим сверления и режим закручивать вот здесь переключается на удар на сверление девятнадцать позиций у него и вот тут вот еще не написано вот щелчки еще 20 какая-то идет 20 21 То есть вот, так. вот достаточно мощный вот так вот он звучит вот подсветка, ну так и у всех она примерно где-то тут подсвечивает. Он такой вот, достаточно, ну, мощно вкручивает. 45 ньютонометров все-таки у него сила вкручивания. Вот, все достаточно, ну так, без люфтов, все щелкается. Куплен он в Великобритании. Вот. Причем у зарядки вот сразу вот предлагается вот такой переходник, потому что в Англии другой другого вида розетки. Вот. сейчас я вот достану покажу. вот такая вот зарядка. Вот она. И в нее устанавливается батарея. Вот как раз запасная. Вот. Она вот так вот, вот на таких вот вставляется вот тоже салазки такие. И вот так вот она защелкивается. До конца надо, до упора. Ну и в розетку. И здесь индикация. Мерцает красный, а потом зеленый уже при полном заряде зажигается зеленый 18 вольтовая батарея вот. такая вот она тоже прорезиненная так, сейчас ага, вот вот так вот такой ну из такой плотного плотного материала он сделан вот так, вот вот такая ручка вот она одевается вот, вот так вот дополнительно вот и вот так вот закручивается то есть вот так вот можно то есть если что-то сильное хотя вот сюда можно упираться тоже вот и эта ручка как бы ну если уж понадобится как-то вот так вот извернуться то может и пригодится вот ручка так сейчас я ее сниму вот она вот так вот откручивается и снимается вот и плюс патрон вот. Вот. То есть вот так вот. металлический патрон вот режим удара я сейчас наверно не продемонстрирую как он в действии, вот сам шуруп, ну, обычный шуруповерт мощно вкручивает, ну и все нормально. Я просто такой решил показать, ну в продаже как бы такой я вот не не видел, ну вот взялся <coughs> описать всем <coughs> инструменты Хендая и вот такой вот Шуруповерт, вот помощнее. Я про один уже показывал, про вот решил про этот показать теперь. Вот он ну щёточный. Ну здесь конечно вот, э, этот там когда вращается, это ну конечно иск, искрит, не знаю видно щётки щётки вот он, искрят. Искрят щетки, ну как бы еще не, еще уже еще не бесщеточные, вот так вот. вот, ну достаточно удобно в руке лежит, вот, то есть вот он, так вот и под рукой, и как бы это бюджетный, он всего стоит 6000 тысяч всего обошелся, куплен на на Амазоне вот и такой вот он. так что вот такие бывают даже шуруповерты пластмасса конечно здесь мощняцкая вот он уже в работе ну поучаствовал то есть и как бы себя проявляет нормальным образом так, это вот. Вот. вот это не резиновая наклейка здесь ну ничего, на многих есть наклейки как бы... Вот так вот. Вот такой шуруповерт. Он помощнее, чем та модель, которую я уже демонстрировал. Вот, кстати, вот тут вот, вот шуруп, вот э, этот патрон на, вот на, на некотором расстоянии от самого корпуса на шпинделе. Это амортизатор для удара. То есть вот он в ударном режиме подщелкивает подбивает так чуть-чуть вот и все вот в таком кейсе он. кейс удобный вот как бы ну, в дополнение что там в арсенал пригодился вот. кейс качественный сборка вот ну непонятно написано что Е.С. там, ну как бы кто его знает, но есть надпись лицензит лицензит by Hyundai Corporation Корея, ну вот так вот. Куплен в Англии, то есть если если это даже и Китайозы, то в Англии тоже есть Китайозы и вообще везде они китайские, так что это не принципиально даже все. Вот такой вот шуруповертик спасибо всем за, обзор, за просмотр за просмотр вот думаю как бы для кругозора тоже пригодится знать что есть такие шуруповерты все спасибо всем пока